Итак, посылочка из Китая прибыла. Давайте посмотрим, что здесь. О, смотрите, какая прикольная коробочка, довольно таки. Смотрите, интересная. Довольно стильно. С любовью из Китая, как говорится. Такие, кстати, обычно не заморачиваются китайцы, в обычную кладут. А тут, блин, такое прям какое-то клеймо. Довольно стильненько да? прилепили. Раз. Оп, конвертик открылся. Давайте смотреть. Здесь должны быть часики. Часики. Так, где же они? Опа. Вот название фирмы. Немножко грязная коробка какая-то. Ну, китайцы, что с них взять. Так, давайте смотреть. Не знаю, привычные перчатки. Что-то мне для обзоров гораздо удобнее в перчатках это все делать. Как-то привычнее. Смотрите, вот такая коробочка. Опа. И мы видим пленочку такую. Вот. И здесь у нас на подушке... Есть вот такие вот китайские часы, кстати, довольно интересно сделаны, скажу так, что это, это подделка под довольно известный бренд Zero Watch, вот, ну, честно скажу, конечно, визуально выглядят они вот так вот Почти как оригинал. Вот я сейчас покажу. Вот здесь вот как выглядят оригиналы. Мне было интересно посмотреть. На самом деле у меня есть оригинальные часы от этой компании. Было интересно посмотреть, как делают э, Китай. Вот эту штуку мы с ней. Какая-то вот их фирма. Здесь меняется цвет. То есть можно определить, э, сколько время по вот этим вот двум стрелочкам, которые меняют на самом деле еще свою яркость. А, вот такие вот характеристики у нас. Кажется, немножко пошире они идут Ремешок такой э, Довольно плотный Ну, я оригинальные часы держал Конечно, они немножко по-другому Выглядят, по потоньше Ну, в принципе, копию сделали довольно прикольную Вот тут даже замотали Чтобы не, по не поцарапалось ничего а Вот это, это фирма э, Zero Watch Довольно известный бренд И так, По цене, конечно, не сравнить с китайцами Вот, например, у меня есть оригинальные часы Здесь это орбит называется, планеты, которые крутятся, вот тут у них, видите, даже есть лейбл на, непосредственно на ремешке, Они, сменные ремешки здесь, сменить ремешок можно стандартно, да. но из само, самого этого не достаются часы, обычно, знаете, я сейчас покажу, какой у этой фирмы сделано. Здесь они могут доставаться, смотрите, оп, и можно менять на другой цвет, на другой какой-нибудь ремешок. И вот так вот они выглядят сами по себе, довольно прикольно. Вот. И довольно тоньше, если сравнивать да, с этими, хотя визуально вроде как бы почти незаметно, хотя по размерам однозначно. И вот они и вот так вот размещаются назад, вставляются. Да, только правильно попасть. Там, где пазик для выставления времени. Они все на батарейках идут. А эти идут на батарейках, и а эти тоже на батарейках. Сейчас попробуем размотать. Вот я снял пленочку. Посмотрите, как они здесь выглядят. И попробуем покрутить, чтобы вы увидели, как меняется цвет, цвет данных часов. Смотрите, довольно интересно. Сделано за счет, ну так понял, дисков, да, цветовых. Довольно креативно. Не сильно дорогие такие часы. Тем более там постоянно какие-то скидки распродажи. Ну, конечно, с оригинала очень сильно отличаются. Но визуально нормально. Может, что-нибудь придумаем с этими часами. Мне было интересно реально глянуть на них, как они выглядят. И, может быть, пару раз надену, посмотрю формате, сколько тяжелые, ну хотя довольно легкий довольно легкий металл. Я периодически что-то заказывал, у меня есть для вот таких вот подобные ремешочек для часов вот таких вот, вот, ну электронные часы, которые замеряют ваши шаги и там, дают дополнительную информацию. Это больше как дизайнерский, как такой, знаете, чисто посмотреть, как прикольно, стильно, там креативно. Короче, дизайнерские часы, что сказать. В них информации дополнительной и нет. Довольно интересно запаковали. Коробочка, что там больше у нас, наверное, ничего нет. Что-то на дно положил. а О, смотрите, что сделал у нас. Китайский продавец положил маленькую отверточку, чтобы можно было настроить ремешок. Непонятно, какой конкретно, но... Все равно приятно. Отвертка. В хозяйстве пригодится. Все, окей. Спасибо, ребят, что посмотрели. Всем пока.